Добрый день, дорогие любители игр, вы на канале Мер Мелкон, меня зовут Никита. Продолжаем. Продолжаем в эту пучину как бы загадок, вот дамы мотыльков и детей. Вот там. И а его мать кричала и громко, но кровавая смерть прикоснулась к нему. Я же просила тебя уйти. Покинуть это боком забытое место. А ты как нас догнал? это там копьем нас кинул они нашли нас они нас и не теряли я не совсем понимаю кто из них говорит перед порой зачем ты сделал это украли украли подругу на буквы л украли а даже так чуть-чуть получается не до этого ли в прошлый раз вот эта штука называется метроном я запомнил метроном Получается, метры мерить но на самом деле нет. Ой, хорошо. Давно чай, да? В кадр не пил. Это ж это же кружка, неотъемлемая часть уже. Я в калисте, знаешь, сколько с этой кружкой гонял? Ой, зомбаков столько в калисте не было, сколько эта кружка появлялась в кадре. Так, погнали. Нам нужна эта девочка. Она наш единственная надежда избавиться от фарфора. И ты прекрасно это знаешь. Дженнифер, это твоя дочь? Насколько я знаю, ты ей тоже брала? You... You ты заткнулся бы уже. Больной. Б -б -б Больной. <laughs> как грубо. Бэлтон получил то, что заслужил. Откуда же мне было знать, что он еще способен на зачатие? Я думал, что, чтобы напомнить ему, что он всего лишь жалкая тряпка, и одновременно наказать его за то, что он украл у меня Ариану. Будет достаточно. Больной, короче, дурачок. Ты сама на этом наставила. Вот я и решил показать тебе всю картину. И в конце концов, мы же всего лишь болтаем, правда? Дженнифер. Я... Должна остаться. What does that mean? You want to quit now? Что теперь? А -а, а, а! Ты хочешь сказать? Ты, вот именно ты хочешь сказать, что Линда это доктор Рид? Едите школотите ж блин, нифига себе! Это правда? <зыв> Я не могу этого сделать, не могу. А что насчет нас, конкурса? Ты не понимаешь? Тебе нужно уходить. Блин, нет. Нет смысла, никогда не позволят нам уйти вместе. Мое место здесь. Блин, послушай меня, выкинь эту штуку вон. А, вот что с рукой случилось. Ну я так и думал. Девятнадцать лет? Прошло 19 лет. Если честно, всем было бы лучше, если бы ты сделала это той ночью. Вот она чё. Лин! Лин! Вы не сделали этого, мистер Эффер. О, да, блин. Я сделаю это. Конечно же, сделаю. Mm -hmm. Блин, ну ну вот. Ну вот. Вот как бы. Как бы вот, ну блин, я, если честно, не подумал даже. Если честно, не подумал, пока вот как бы вот оно. Вот, мадам. Like хотите остановиться? Я так долго сомневалась в себе. Часто размышляла об этом. Поверь мне. Был бы я таким же храбрым? Как же чувствует себя тот, кто вот-вот все потеряет, если этот человек уже все терял? Если бы у меня был шанс? Я, Я сделал мой, бы то же самое и для моей сестры. Ага. Ну вот как бы, как бы вот уже, как бы оно вот, вот, вот просто вот так чик уже стыканулось. Вот так чик. Ну вот так, ну в принципе-то понятно все. Ты же все понимаешь уже. У тебя уже общая картина-то сложилась. Ну так-то, да? Ну неплохо, слушай. Я вот не ожидал. Не, как бы. Наверное, можно было сообразить можно. Я думаю, можно. So Почему ты так одержима? Разве ты не Раз видишь, ты видишь к чему тебя приводят этот нескончаемый не поезд? Я был ребенком. Ты использовал меня. монахини, Глорию. Она была, Она была твоей сестрой. Ну, давай, Пожалуйста, давай. Да он не сделает этого. The... Какая какая юная леди? О чем ты говоришь? Что мне кого не было? 5 утра бедняжка она ушла прямо перед твоим приходом здесь никого нет кроме тебя и меня ну, почти мы были так счастливы лин как в старые времена помнишь Мы можем просто поговорить, как старые друзья. Ты не заслуживаешь умереть. Ты достойна намного худшей кончины. Ты заслуживаешь страдать в агонии, прямо как я все эти 19 лет. Сопротивляясь во время последнего гипноза. Так ты должна была остановить Глорию и ее мертвых голов. Это лишь замедлило нас. Побочный эффект, которого я так боялся Вимон, разлом. Фарфоровая фаза. Тем не менее, вы когда-то остались связаны друг с другом. А, вы как-то. А теперь вы вновь одно целое. Единый разум. Дай мне свалить отсюда! Ты разве не понимаешь, что он вернулся, потому что он этого хотел? И пока мы с Фэлтом отчаянно искали способ использовать феноксил, чтобы забыть... Вимон заме а, заменил пробелы в нашей памяти собственными воспоминаниями. Он поместил свое сознание нам в голову. И ты знаешь, зачем он сделал это? Отвали! Ему диагностировали болезнь Альцгеймера. Теперь ты его величайшее наследие. делать освободить себя от резка, кресла кресло каталки и все я теперь буду гонять залим нифига себе подруга на буквел оказалось внезапно внезапно да да она не похожа или похоже. блин ну она покрасить упачки пропала чик пропала чик нету есть проблема нет проблемы. Так, ладно, чё, от отвязывайся. Я хочу отсюда выбраться. Place. Так, ладно, давай с другой стороны. Вступать Отступать нельзя. Давай еще раз. А, жму, жму, жму, жму, жму, квадратик. Неплохо. Вырвались. Прям нет. Давай вторую вырвать. У тебя теперь одна рука свободна. Давай. Чё, нет? У тебя одна рука теперь свободна. Переключатель! Говорит, ты сможешь! Используй пульт управления креслом. А зачем они его оставили? Вот турочки, блин, вообще. Глупые такие. А как использовать его? А, да? Поехали. А как, а как рулить? А как то направо? Да, дверь Ех... подается. А, мне сразу на дверь выехать, да? А на ну, с разгончика, с разгончику с разгончику Не получилось. Надо побольше. Надо побольше взять разгон. Прям, прям разгон из соседней комнаты взять. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас возьмем. Сейчас, сейчас. Ух, как блин. И поехали, поехали, поехали, поехали. Пятую передачу врубай. Нитро, нитро, нитро, нитро, нитро. Мультик начался. Бах, я объезжаю в стройку. Помнишь такой прикол? И чё дальше? То есть тут фарфоровый этот мудачок ходит, да? Мужичок, мужичок в смысле я хотел сказать. Ой. Лин, ты скажи, зачем ты к этому какую мужику пришла с таким вырезом, а? Скажи. Или ты Лин, или ты Рид. То есть она попала туда после того, как сожгла этих всех монахинь? В этот отель, да? 19 лет прошло, а где ты девятнадцать лет тусила? Он где-то здесь что ли? А чё делать? Какая цель? У самурая нет цели А, подожди, я же отсюда приехал То есть мне надо... Это отель! Да? Да! Да? А чё какой-то другой? А, ну вот! А, ну да! Вот это вниз спуск в подвал. Где-то сохранение должно быть. Сохраняем, сохраняем срочно игру. Срочно сохраняем игру. Отлично. Я не знаю, сколько до конца игры, но походу, раз нам все объяснили, разбить сейф, чтобы попасть в комнату отдыха. Ясно. Не сюда. Ну, Давай спустимся в подвал глянем. А Фаварик есть? А где Фаварик? У тебя же был Фаварик в первой части. Почему катастрофически не хватает Фаварика в этой игре. Я вот сейчас вообще ничего не вижу. Прям вообще ничего. Прям вырви глазно. Капец. Это что? Ясно, у меня есть что-нибудь? Ничего нет. Плохо. Плохо, когда ничего нет. У него-то пушка есть, по-любому. Так, пакет муки. Так, из пакета муки можно сделать э, гранату, да? Создать. Это как используется? А как? А, кабель это, наверное, я могу двери связывать, да? А... Да, скорее всего. Да, я пройду. Чтобы задерживать их в дверях. Ну, если честно, что-то, ну, некоторые бесполезные предметы. Так, ну я сюда пришел чисто просто, чтобы это, да? Но ну, вот он у меня в левом ухе. Где-то гоняет. Бери бутылочку так вот это мы берем mm -hmm. кстати в прошлой игре платины не было а в этой есть еще я заглянул в трофеечки Разб... а, разблокирую сейф чем чем чем чем чем чем чем чем чем чем чтобы попасть к куму отдыха там было написано что-то про голос Включив запись голоса. Хранитель. Любящие все помнят, и все хранят. Малый шедевр от популярнейшей писательницы мадам Свенска. Не понял. Так мадам Свенска, это, это бабуля. Или это мой роман? <laughs> В смысле? Я понял. А ч, как? Да ты хорош там бол болтать. Как мне его на диктофон записать? Мне нужен. Мне нужен диктофон сперва. Получается. Пойдем там орт. Это ч? Он будет. Я прям сильно его слышу. Может здесь за дверью? Ну ладно, мне больше выборов-то особо нет. То есть, мне надо вот в эту комнату. Подожди, а что у нас там? Там у нас прачечная должна быть, по идее. По идее. А куда ты взлетел, ноутбук? Зачем? Тут, по идее, прачечная. Ясно. Идем дальше. Как он будет ходить? Он же... он же болеет. Он же не очень ходит. Это же кресло по-любому его. тут фарфоровый чувачок будет донять Так я не пойму, Дженнифер, ты еще жива или нет? Так, погоди-ка. А куда мне? А у меня есть диктофон, чтобы угол записать? Он-то вот орёт. Ничего не пойму. А, подожди. Вот это брось. Вот подними. Блин, нет. Ладно, пусть будет. Так а где он орет Как мне записать на диктофон? У меня диктофона-то нет. А я должен как-то голосом. Странно. Может я где-то что-то пропустил. Place, you the you were the piece. Хм. Странно. Ну, понятно, что мне нужно вот этот сейф. Там цепь. В сейфе, скорее всего, какой-нибудь болтарьез будет или что? Чтоб цепь разрубить. Может на балкон может нельзя. А куда мне нельзя тогда? Нельзя, куда? Сюда нельзя, куда нельзя? Больше ничего нету. Может, ну нафиг? Его? Может, у меня уже есть? Давай попробуем сейф открыть. Не получится? Вдруг там такой же пароль. 4, 3, 2, 1, 4. Да пофиг, будем бегать. Тут же нет никаких дверей. Да вроде не должно... Я просто не пойму, куда еще можно В прачку меня не пускает Здесь дальше меня тоже не пускают. А вот это что такое? Это модем? Модем, походу Большой такой причем Затем. Не, ну тут же есть где прятаться Значит, он, по идее, должен меня, как бы, это Драконить Вот возьми ружье любодофорское я опять не пойму, что делать. Это что? А! Обучение. Особый предмет. Рано или поздно вам попадется. особые предметы, которые могут помочь вам пережить ужасы гостиницы Эшмана. Используйте они так же, как и отвлекающие предметы. Вначале нажмите L2, чтобы подготовить предмет. Затем R2 для... Ну, понятно. А, вот оно что. Блин, точно пропустил. Ну все, погнали. Это здесь он орет. Или где? Начни орать опять. Париж. Получилось у меня записать, нет? Он же там сидит. Или где сидит? Ну, начни орать. Блин, не орет больше. Ну, его там было сильно слышно, а здесь? Может, здесь лучше будет? Ну? Скажешь что-нибудь? Не, здесь плохо слышно. что prefer... У меня же магнитофон выбран. Mm -hmm. да. No limbo, может получилось? Нет, не канает. Так я же записал. Давай еще раз. Че, неправильно? А как? Не понимаю. Описание можно? Вот он в снаряжении. This. This is your Don't you Where is your не понимаю. Вообще не понимаю. уже здесь надо? Нет, но ну здесь его плохо слышно Там было самое клевое, слышно его Может выйдешь? Я тебя прям так сниму Зараза Может, надо нажать, подождать, пока он скажет, а потом еще раз нажать, типа, отпустить? Ты что с глазами? Place, Нет? Ладно, лезу в гуглу тогда, чё? а что делать? Я вообще не знаю, как тогда быть. Не знаю, я вообще вот на видосе посмотрел. Чувак подходит? И жмет вот здесь. Вот здесь. Ну давай. Может тут громко говоритель? Бляха, точно. <laughs> Тут громко говорители этот говорит, блин. <laughs> ну блин, я же не знал, ладно, извините. Я up? просто невнимательно стрелял, окей. Okay. Divide... Ну? О! Oh. А вон, кстати, эта за... мелодия песни. Ну и чё? Пушка это классно. А, замок отстрелить. У меня все зависло. У меня игра зависла. Нет? Здесь в бумаге касающиеся всех Это доказательство того, что они провели эксперименты. Здесь задокументированные результаты имена всех причастных лиц. В том числе молоденьких девушек, которые пропали до того, как они нашли Дженниффа. Ну, это вот, которые на молоке были все написаны. Окей. Так, это... Сволочь. Если тебе нужна гипнотическая петля, помни мои слова. Ты ее получишь. Дальше. Это слова песня. Вон, Дженнифер и... А, надо на кружок брать. Окей. Это сам Феноксил, да? Окей. Это слова песня. А, ноты вершины мира. Все, окей, погнали. Так нет, подожди, подожди, подожди, подожди. Ха -ха -ха. А -а -а -а. <смех> <смех> ну ч теперь мне не страшно, серый волк? фарфоровый то против выстрелов-то не должен, если он гвоздей боится. Coming, Жди меня, засранец. Вернитесь к мистеру Эшману, а где он был? В каком номере был, пес? Там этот пес гуляет. Блин, а где он был? Внизу, что ли? Надо вниз спуститься. Ты че пес? Ты че пес? Да дай пройду! Да дай пройду, блин! Впорол у меня. Ты че пес? А как он меня поймал? Это была заскриптованная фигня, Осар, это была заскриптованная фигня. Типа, что он тебя ловит? Ну и ладно. Ты и я прямо сейчас. И ты скажешь мне все, что я захочу знать. И что ты собрался делать? Огружаешь меня убить? Ну давай. Это будет не так уж и плохо. Феноксил? Метроном сейчас спаль. Я знаю, что ты никогда не терял, Дженнифер. Ты следил за ней с самого 1973 года. Отвали! И она где? И как много Дженнифер приходило до нее? Как много эшман? Сейчас приход поймает. Понятно, его она его поймала. Попался! У него еще и культяпки нет. Чё, вот оно что ну, По-моему, тебе не убежать Это что, финал игры будет? Я не говорю, что это конец Это Фелтон, что ли? Ну, здесь, кстати, громкости музыки не хватает. Не момент, не очень угрожающий. Даже в Бэтмене, в Архим Кнайт, в конце, когда у Джокера приход был, где он Бэтмена боится, это и то более крипово выглядело. Ну, чё? Ладно, смотрим мультики дальше. А еще куча зеркал на... Где мы? Где мы находимся? Выпусти меня из этого -за богом забытого места. Я хочу домой. А я хочу, чтобы ты ответил на мой вопрос. Я тоже хочу. Другие, Дженнифер. А, это я, я так быстро еще и главу прошел, нифига себе. Это за заглаву получается. Трофей, скорее всего. Я пострелил э, там несколько скрытых трофеев. По идее, там должно быть no, 7. глав. Нет, невозможно. Это монастырь э, алхмонахин. Окей. Чем сейчас с Глорией у нас заруба будет? Опять? Кирпич. Лен на 19 лет потерял линси послушница в криста морента лин лин была одной из монахи ну я же говорил ну, все же понятно теперь она устроила поджог ее забрали как бы Эшман ее за забрал ты где это что глория и остальные они все сошли с ума неужели не было другого способа остановить их Посмотри, что они сделали с нами Глория Ашман Сперва они ослепили нас А после связали и сожгли живьем. Мы будем вечном долгу перед тобой за то, что ты вернула нам свободу Но сейчас уходи что все это значит? Это фото. Лин была одной из вас? Мы не хотели тебя обидеть. Но теперь это наша игра. Это больше а, не наше дело. Пошла прочь, Дженнифер. Сама Вали! Где, Лин? Где? Что ты с ней сделала? Это был твой последний шанс. И ты его только что просрала. Ты ч? Ты чё че? <свист> Материки защищают, но они не переносят огня. А я что сделаю? дети огонь найду. А я тебе где огонь найду? Огонь, огонь! <свист> дайте огня, <свист> дайте жару! А где она? она? меня потеряла? Она что меня потеряла? Серьезно? А где? Бога потеряла. <свист> Дожди мне. Дурын, да мне надо гвоздомет взять. А, быстро, быстро, быстро, быстро. А где? Мне просто интересно, где да я огонь возьму. Это что? Это что? хэдшот Как мне огонь да, раздобыть это у нее горелка. Это у нее горелка. Надо чтобы мне надо чтобы она что-то зажгла. А чё она может поджечь? Надо чтобы она что-то подожгла. Тихо, тихо, тихо. А, -а, -а да не меня! Да не меня! Тут нечего жечь. Ну как темно. Надо чтобы что-нибудь она подожгла. То есть чтобы спровоцировать ее, чтобы она что-то. Это что? Бутылка, может бутылку кинуть? Типа Бутылка со спиртным, наверное. Это что? А если я тебе скажу вот так? А, она не дает, да? Что такое самоуверенная? Целеустремленная мадам. Тихо-тихо-тихо-тихо. Да блин, отвали, а? Может вот куст поджечь? Нет, куст не поджегся. Он не поджигается, ничего. Тут одни камни. что я подожгу? Ой-ой-ой-ой Вон -ой -ой -ой. на миску жопу подошел. Блин, а как быстро? Можно было бы быстро переключать эти? Вообще не в курсах что делать такое, такой? Мне надо быстро Иги! Всё, сожгли нахуй Я застрял Я застрял! Ой, я застрял! Спасибо. А если. А, а, стой! Блин, я думал в баллон газовый <свят> долбануть. Понятно. Может в баллон газовый надо долбануть? Может, если я просто в баллон газовый как бы долбану, он взорвется. Она останется безоружно. Но зачем тогда здесь бутылки и это Да блин а. Может когда она жгет точно Все понятно. Момент, когда она жарит, ее не защищают. Все понятно. А это и оказывается. ты еще проще чем фарфоровый это кто я профессиональный ха ха Похоже на Глория. А, это не Глория. Это Лин. А как так-то? Это не Глория, Эшман. Как это? Как это? После всего, что они сделали с нами, они заслуживают наказания. А, она может быть через Лин. Она, короче, управляла Лин. И типа, что это она. Ну, короче, ты понял, да? Типа, это Лин была? Точнее, это была Глория, но управляла Лин. Во. Где ты? Покажись. В конце концов, не так уже. ты отличаешься от остальных. Ведь ты Фелтон. Я уйду. Я уйду. Но Лин пойдет со мной. Ты вольна так поступить. Мы вольны так поступить. Кто не с нами, тот под нами. Джин, прости, мне так жаль. Глуши и обезвредить Сила тортика. Jen, да я пытаюсь. Или мне надо ее? А где, Эшмана? О. Где Глория? Я не вижу ее где она я не вижу где она it. дожди а кого мне надо глушить а, глуши без вред. Лин, а так я к ней подлетал вообще пофигу на моих модельков Ее вообще пофиг, вы ее свои мотыльки окружают. Может надо мотыльков отогнать сначала? Бляха. Не понимаю. Ладно, давай тогда попробуем кирпич он. стелс. Стелс-кирпич. А или наверху надо ее глушить. А вон она, вон она, вон она, вон она, быстрее. Все, все, все вижу, вижу, вижу, вижу. Ну так что? Ага. Я не успел Ладно А где? Вижу, вижу, вижу Получится? А что делать-то? понял. Ага, окей, понял. Все, я понял, как это делать теперь. Получается, просто вырубаем монахиню. Да я понял, понял, понял. Да какой ключ нафиг, кирпич. Так, так, так, кирпич. Сила, сила мотылька, сила мотылька. Где она? Она тут круги наворачивает. Где она? Вижу, вижу, вижу. все. Лечу, лечу, лечу, лечу. Есть? Делин. Да блин! Я застрял опять. А делин! А делин! Где она? Делин! Я вообще ничего не вижу. А вон она, блин, она, блин, километр от меня. Все, все, сейчас я добегу. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас все будет, не ссы. Беги, беги, беги, теперь. Теперь беги, просто. Да беги, пожалуйста. Нормально. Gloria, there she is. I saw her. Я же правильно делаю? Да встань, ты, блин! Встань, пожалуйста! Это начинает раздражать, если честно. Прям очень сильно, прям безумно, когда он вот так просто берет, вот так и втыкается в землю. Так бери, ч? Да блин, не это а бери. Да какой кирпич! Высадите, убейте. Я тебя вижу. И что ты там ходишь? Я уже победил. не достаю <свист> <свист> все изично победа за мной это было изи это походу конец ну подумаешь блин пару раз кирпичом по голове получила моя голова опять ты пришел Че тебе надо ты ческал тебе чё че надо ты чё пришел это получается вот этот э, виман он ко всем, короче, в общее сознание там вселился, искусственный интеллект, блин, и как паразит, короче, в, вот в интеллектах существует, то есть он не настоящий, он воображаемый, с ним типа можно бороться, но это типа на подсознательном уровне получается, вот, вот, но я это так понял. Он, получается, вот именно вот в этой внутри вот этих паразитов, получается, как искусственный интеллект существует. То есть он по вот этом, в общем, разуме там плавает, короче, между вот тем, кто заражен, он может в их разум вторгаться, получается. Я это так понимаю. Эй, hey, okay? hey, ты в порядке? No. Нет, я I не знаю, know. я... Что с тобой такое? Она здесь всего пару дней, уже успела все испортить. Лин. Где Лин? О ком черт about? ты дели говоришь? No, Иди возьми тряпку, Бога ради Он в кладовке, Джен. Ты не помнишь, где ключ, да? Ключ в кладовке? Вы Черт Эшман, да? Что то, Что -то случилось на леди Лин? Не знаю, Никольно. Ага, понятно все с вами. Это Виман пытается сделать так, чтобы я забыл. Я, я, я не понимаю, understand. почему у меня такое чувство, будто это уже Why со мной случалось. Like будто дежавю. Like я даже что-то помню. Наверное, схожу с ума. Я была здесь раньше, like, но все было different. иначе. Не могу избавиться от этого feeling. чувства. How как я вернулась в, в отель? Рука сломана. Кстати говоря. Ну, кладовка, ключ, вон там. Девочка, understand? ты что, не понимаешь? But... Глория победила. Oh. Ты стала их частью. You're... Тебя внедрили. Integrated. И помнишь ты you только то, что she... она хочет. Глория? Ашман, Сестра Эшмана? Вот Алиса. где Я помню, oh. um, как здесь что-то случилось. Неподалеку должен быть ключ. Да, конечно, должен, вот тут. Вот тут ключ. Был наверху. Был наверху. Откуда я это знала? Почему я больше ничего не могу вспомнить? Она никогда... А, они никогда не вспомнят о существовании Лин. Глория им не позволит. Она ее медиум. Времени больше нет. Найди Лин, используй толчок. Прекрати липтонс. Иду, ладно это единственный выход. Who... Who вот толчок кто ты знаешь раньше меня звали вимон я использую толчок не получается ладно используем другой толчок используем толчок не используется блин а вот я просто не знаю сколько еще будет идти серия Просто мы, может, тогда оставили бы на последнюю серию финал. Да, давай, наверное, на этом закончим. А, в принципе, я думаю, еще на серийку нам хватит контента. Там еще концовка будет, блин, финальная, блин, минут 10 <соценно> по-любому. Со всеми этими диалогами. Так что давай, все, скорее всего, следующая серия будет финальная. Ну, неплохо. Теперь у нас все состыковалось, все как-то понятно. Все как-то завязалось к одному. То есть, если в конце первой игры я еще не все понял, то тут уже понятно, в принципе, все. Все понятно. Ну, тебе же все понятно. Ну, если непонятно, пиши в комментариях, я тебе все объясню. Я тебе все объясню, все расскажу, все как бы это. Ну, или может кто-то тебе объяснит за меня. Только тоже будет неплохо, если люди все поняли. Значит, все. Какие мы все понимающие и любящие друг друга люди, да, все. Подписывайся на канал, ставь лайк, не забывай оставлять все горячие комментарии. Подписывайся на социальные сети, все ссылочки в описании. И мы с тобой увидимся в следующих... Дыхания <с>... не <с>... хватило. <с... с... с>... <с>... Следующих видео. Пока-пока.